Сегодня в восточной части Японии произошло мощное землетрясение. АЭС Фокусима-Даити в критическом состоянии. Господин президент, ситуация крайне серьезная. Предупреждение о мегацунами. цунами Установят подачу электроэнергии. Ядро расплавится. Расплавится? Необходимо как можно быстрее стравить давление. Кто-то должен пойти в зараженное здание реактора. Уровень радиации высокий. Нужно решить, кто пойдет. Кто готов добровольно, поднимите руку. Я пойду. Я тоже. И И я, я, тоже. Я, я тоже. И я И тоже. Я тоже. жизнями своими рискуют может в любой момент взорваться я тут родился и вырос и сделаю все чтобы спасти город